Так, друзья, смотрите, сейчас вам показываю гостиницу Пальма Переж 4 звезды, покажу ее территорию, расскажем, конечно же, все нюансы и детали. В общем, смотрите видео, все, всю необходимую информацию, та, которая вам нужна для того, чтобы правильно принять решение по выбору гостиницы для вашего отдыха. Ресепшен гостиницы. Пальмет Кириш 4 звезды. На второй линии находится в поселочке Кириш. Ресепшен в белом цвете. такому вот. невысокий. Но собственно говоря, как бы первое впечатление приятные для гостиницы 4 звезд. Видим, обслуживающий персонал занимается уборкой, наводит порядок, чистоту давайте покажу вам сейчас бар такой вот бар есть в лобби есть чай, чай есть. алкоголь есть алкоголь, пулбар Пул спасибо так друзья показываю номер категории стандарт гостиницы пальмят кириш 4 звезды значит этот номер находится в полу помещении есть такой вот нюанс не все номера так расположены просто нам показали этот номер который был свободный значит в целом что у нас имеется значит есть кровать french bed есть отдельная кровать односпание есть телевизор так это пустое, там наверное должен стоять мини-бар, мини-баре две водички, значит пополняется двумя водичками. Вот э, то, что означает полуподвальный номер, то есть как бы, в общем, смотрите все в этом видео, чтобы вам было понятно, как это выглядит номер стандарт в полуподвальном помещении, то есть просто у нас идет вот в уровень с землей номер так и показываю качество номера ребят есть тут вот такой вот нюанс в этом полуподвальном номере это то ли грибок то ли я не знаю что это такое но ребят показываю все как есть в этом видео учитывайте этот нюанс как тут переселять будут туристов если их все-таки заселят в этот номер кстати я вот санузел здесь чистый и аккуратный и грибка именно в санузле я не заметил и надеюсь, что в номерах повыше таких проблем не должно быть. Потому что это проблема всех подвальных номеров, независимо от гостиницы. Так, а вот, друзья, таким вот образом выглядят дворки гостиницы Palmet-Tirish. Они работают по расписанию. Значит, всю информацию по работе, инфраструктуре вам рассказал представитель гостиницы в этом видео все у вас есть поэтому э, расписание город там значит территория светлая в белых тонах такая значит вот здесь есть настольный теннис видимо здесь какая-то анимация еще проводится на этой сцене Тут у нас есть большой бассейн для взрослых, есть пул бар все алкогольные напитки здесь, в этом пулл-баре. Конечно же, в этой гостинице, так само, как и в других гостиницах этого региона, очень красивые виды на горы. Так, друзья, смотрите, показал все, что смог по этой гостинице, Пальмед Кириш 4 звезды значит гостиница эконом 4 звезды в регионе кемер друзья напишите в комментариях что вы думаете по поводу этой гостиницы ваши впечатления если вы здесь отдыхали в этой гостинице я думаю всем туристам будет полезно которые захотят выбрать эту гостиницу для своего отдыха вот ну и подписывайтесь на наш канал psn travel чтобы быть всегда в курсе полезной информации о том как путешествовать всегда только положительными впечатлениями 175 номеров общей сложности в отеле из них 6 фамилии номеров и три номера сует это который вот на да. вот вот как раз в них находится и номера суеты и здесь всего три и 6 фамилии номеров главный ресторан здесь детский бассейн здесь горки по моему вот там где-то были горки там горки, анимационная площадка, здесь есть. До моря здесь буквально, ну, то же самое, что от э, Гранд Метров Метров, метров 450. Да ну, нет. Метров 150, метров 150 а ты не будет. И... Вот вышли, вот на дорогу и прямо все, спустились и прямо на море вышли. А да, море там получается у нас, да. Пляж здесь тоже каличественный, такой мелко, очень мелкая галька. Удобный, в принципе, пляж, поэтому с этим проблем нет. Как Завтрак... На пляже, на пляже, бар, бар, бар. с 9 утра до 18.00 на пляже работает бар, только Softdrinks, там только soft Без алкогольной напитки, да? да? Безалкогольные, да, алкогольной напитки на пляже. Пляж. А, Wi-Fi на ресепшн, он бесплатный, в номерах он платный, есть платный Wi-Fi в номерах, а, сейф в номерах бесплатный, плюс полотенца по карточкам, ну естественно они тоже по карточкам бесплатные, пляжные полотенца. Я просто уточнил по поводу, по поводу полотенец. Была реально очень жесткая проблема с полотенцами. Ну, вроде как ребята говорят, что проблем с полотенцами нет. Как с пляжными, так и с душевыми полотенцами и так далее в номере. А, бесплатный. Сейф бесплатный, сейф бесплатно в номере. Интернет платный в номере. Здесь в лобби бесплатно, в номере платный интернет. Сейф бесплатный. При заезде в мини-баре только бутылочка воды и все. Дальше пол пополнения мини-бара нет. Есть детская анимация, как такого мини-клуба нет, он отсутствует, есть только детская анимация по вечерам. С 10 до 12 и с 14 до 17.00. Горки, да? Работают горки, да, включаются они автоматически, то есть их никто там не идет, не включает, mm -hmm. они сами включаются. С 10 до 12 и с 14 до 17.00. А мини вода местные алкогольные напитки, то есть система all inclusive. Местные алкогольные ну, напитки. Там, вино, пиво, вино, красное, крепкий белое, алкоголь. Э, да, вино красное, белое, э, водка местная, рак и турецкое, пиво. Ну, э, на данный момент сделали больше акцент Это на на русскоговорящий рынок сделали в этом году. Э, будут иранцы, да, но не в такой большой не в таком большом количестве, как было раньше. Сделали больше акцент именно на русскоговорящие. Как бы, поселение отеля еще вопросы размещение друзья в стандарте может быть максимум 2 плюс 1 дополнительно раскладушка не кровать раскладушка это очень важный момент с этим возимся мы здесь потом честно раскладушка именно дополнительно может быть добавлено 2 плюс 1 фамилирума максимум 4 плюс 1 может быть в фэмили-румах, 4 плюс 1, ну может быть, если там инфант еще, максимум 4 плюс 2. И в свитах 2 плюс 1. Это размещение в этом отеле.